Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный Центр Павловые Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика про дебиторскую задолженность. Как правильно выбрать ту дебиторскую задолженность, которая для вас будет выгодна? Есть несколько простых правил, которые необходимо учитывать при выборе дебиторской задолженности. К сожалению, в этом видео я не смогу рассказать про все, но есть самые основные самые простые. Сейчас я их перечислю. Первое. У дебиторской задолженности есть срок которые необходимо соблюсти, поэтому при выборе дебиторской задолженности просматривайте, чтобы у нее срок был не более трех лет, в идеале если будет год, максимум два, так как вам нужно еще время на взыскание. Второе, это та компания, по которой проходит дебиторская задолженность, сама не должна быть банкротом, не на стадии ликвидации. Вы также можете проверить на сайте федеральных приставов на наличие долгов, чтобы понять платежеспособность этой компании, чтобы вы понимали, что вы можете эти деньги взыскать, что она платежеспособна. Ну и третье – это документация. идеальная ситуация, если по данной дебиторской задолженности уже имеется исполнительный лист. Я желаю вам, чтобы вы нашли вашу дебиторскую задолженность, чтобы использовали ее тем способом, которым вам необходимо, смогли заработать или погасить ваши долги. Если вам понравилось это видео, если оно для вас было полезным, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть какие-то другие вопросы, напишите их прямо сейчас под этим видео. Я с удовольствием вам помогу и отвечу на ваш вопрос. Я желаю вам отличного настроения и всем пока!